Говорит, Татьяна Петровна, вам к гинекологу через 4 месяца, потом в обед, потом вечером. И чем ближе к дате, тем ей страшнее. А... Второй вариант. Две подруги зашли и находятся возле гинеколога, одна с другой пришла, и одна говорит, я не пойду к гинекологу, а вторая говорит, я пойду. Та зашла, выходит и говорит, давай ты. Она говорит, как я? Да давай, заходи, завела ее Вот скажите, кому из них было страшнее? Наверное, той, которая 4 месяца боялась Боязнь блокирует исполнение желаний Если человек каждый день думает, как я выйду, когда я выйду, за кого я выйду, кто это будет и так далее Вот тем дальше и тем сложнее будет Да вам должно быть все равно, выйду, да как, да пофигу как, выйду и все И дальше, как в детстве, ага га вот таким образом